Всем привет! Отвлекись от предстоящих контрольных и зачетов. Ведь за окном наступила весна. И это не повод грустить, потому что команда Универньюз подготовила для тебя самые свежие новости студенчества. Стратегии успеха озвученные экономисты КФУ защитили дорожную карту. В Химическом институте имени Бутлерова КФУ прошла презентация проектов по грантам постановления правительства Российской Федерации. Новейшие технологии и научные открытия ждут тебя в мае. Совсем скоро ты сможешь окунуться в ночь науки. Институт управления экономики и финансов КФУ по-прежнему в число лидеров по подготовке специалистов экономического профиля России. Но руководство института не останавливается на достигнутом и усовершенствовало дорожную карту подразделения. Какие изменения ожидают экономистов КФУ в самое ближайшее время, расскажет Аделя Шмилова.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 Хотелось бы остановиться, что нам необходимо до 2025 года, это политика продвижения экономических журналов. Есть дорожная карта выведения журнала в базу Скопус, но мы предлагаем сейчас создать пул журналов экономических,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 Ректор Казанского университета посетил Химический институт имени Бутлерова. На встрече все присутствующие могли ознакомиться с результатами и перспективами реализуемой в КФУ грантов по 218-220-м постановлением правительства Российской Федерации. О реализованных проектах и дальнейших планах работы узнаешь в следующем сюжете. 17 апреля в Химическом институте имени Бутлерова КФУ прошла презентация проектов по грантам постановлений правительства Российской Федерации. Прежде чем прослушать доклады, ректор университета прошелся по лабораториям, где ведутся исследования. Он неоднократно отметил, что необходимо и после завершения гранта продолжать работу по этим проектам. Александр Ламберов был первым, кто доложил о результатах работы по постановлению правительства Российской Федерации номер 218. Именно под его руководством в КФУ создаются катализаторы для химического производства. Первые из его проектов в рамках этого постановления уже позволяют выпускать до 300 тонн катализаторов в год. Еще один проект по постановлению номер 218 касался разработки технологий силиконовых материалов. На данный момент в России мало тех, кто занимается этой темой. Отмечается тенденция положительного роста рынка силиконовых материалов, которая соответствует примерно 8% в год. Поэтому это а, такие технологии получения материалов на... Территория Российской Федерации, является достаточно перспективными и немного обещающими. Главная цель – получить материалы при использовании платиновых катализаторов на основе кремниевых примеров, отметил доктор наук Дмитрий Яхваров. Перспективные планы ученых предусматривают возможность ухода от платины как самой дорогой части катализатора для производства силиконовой резины. А Борис Соломонов представил результаты работ по гранту в рамках постановления номер 220. Они созданы для привлечения в Россию ведущих ученых мира и созданию высокотехнологичных лабораторий. Такую лабораторию, разрабатывающую методы сверхбыстрой сканирующей калориметрии, создаст немецкий ученый Кристоф Шик. Именно с этой целью он приедет в Казань. По сути, это будет первая в России подобная лаборатория. Планируется, что после завершения проектов в КФУ должна остаться группа ученых, способных развивать темы и внедрять их в практику в российских предприятий. Выслушав доклады, ректор Казанского федерального отметил, что необходимо четко контролировать, что останется в университете после завершения проектов. Университет отдельный никакого смысла нет. Мы должны работать по принципу взаимодополнения друг к другу. Университету необходимо использовать оборудование, навыки, сформированные в КФУ в процессе реализации гранта для дальнейшего развития. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Пятая юбилейная ночь науки уже совсем скоро. Что вас ждет на этот раз, узнал наш корреспондент Елизавета Евтефеева.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 Праздники у татар. Два праздника мусульманских. Это Курбан Байрам и Ураза Байрам. Это мы сейчас называем Байрам. Традиционным... О праздниках, обрядах и традициях татарского народа рассказала Руфа Уразманова в рамках заседания кружка «Этнофорум». 17 апреля прошла завершающая в этом году лекция. Руфа Уразманова – один из крупнейших специалистов в Республике по этнографии татар. Этой научной проблемой она занимается уже более 30 лет. И сегодня она поделилась своими самыми интересными исследованиями в этой области. Да, когда к нам приезжают туристы, и вообще, когда едешь куда-то, хочется о народе узнать. И о народе сейчас по костюму много не скажешь, ибо мы одеты все, то, что есть в магазинах, как говорится... Что-то можно сказать о кухне, но самое интересное, наверное, это же его праздники, обычаи, обряды. И народ раскрывается во время праздника, когда ты увидел его праздник. Вот поэтому просто студентам, мне кажется, надо это знать. Посетить лекцию мог каждый желающий, но по большей части это студенты направления антропологии и этнологии. Заседание кружка проходит раз в месяц и выглядит следующим образом. Это формат открытого диалога, где каждый желающий может задать интересующего Вопрос – получить развернутый ответ, получить какие-то новые сведения для своих исследований, для тем, которые его интересуют. Возобновятся лекции только в следующем году. Темы подбираются творчески, а наиболее интересные предлагаются после научных экспедиций. Ильвина Хадимулина, Ленар Универ Универньюз. На этом у меня все. Продолжайте следить за новостями с Универньюз. Пока!